Привет! Используем контент для повышения продаж в Инстаграм без рекламы. В прошлом видео мы уже заложили фундамент продаж. Сегодня возведем стены. Шаг второй – повышаем узнаваемость. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые фишки про Инстаграм, ТикТок, Ютуб и прочее-прочее-прочее. Приступим! Займемся верхней частью воронки, ищем новых клиентов и повысим нашу узнаваемость. На этом этапе ваши посетители еще не готовы принять решение о покупке и, вероятно, не отреагируют на настойчивую продажу в постах и призывах к действию. Поэтому сосредоточьтесь на контенте, который поможет новым потенциальным клиентам познакомиться с вами и узнать о вас и о ваших продуктах и услугах. Например, образовательный контент может показать потенциальным клиентам, как использовать ваши продукты или рассказать об особенностях ваших услуг. Вот пример наших зарубежных коллег. Пост содержит краткое руководство по приготовлению супа. Продавец специализируется на экологически чистых продуктах. Пост ненавязчиво информирует потенциальных клиентов о предложениях бренда и потенциальных вариантах использования, но не является продажным. Ни в подписи, ни в креативе нет призыва к действию, ориентированного на конверсию. Вместо этого оба представляют полезную информацию. Прежде всего, создавайте контент, который находит отклик у вашей аудитории и соответствует алгоритмам Instagram. Выяснить, какой контент нравится вашей аудитории, несложно. Используйте свою статистику в Instagram, чтобы найти самые эффективные посты, ролики и истории в Instagram. Отчет о контенте в приложении автоматически сортирует все, что вы опубликовали по охвату. Чтобы вы могли легко определить, какой контент рекомендует Instagram, чтобы найти наиболее вирусный контент, отфильтруйте отчет о контенте в приложении по репостам, чтобы получить более подробную информацию. Выберите тип контента, например, ролики, и выберите из гораздо более длинных списков метрик. Вы также можете использовать информацию о контенте, чтобы оценить, как люди находят ваш контент, включая показатели охвата для изучения ленту и хэштеги. Еще нет собственной статистики? Тоже не страшно. Посмотрите, какой контент вам рекомендует Инстаграм в вашей тематике. Обратите внимание на взаимодействие аудитории с контентом. Лайки, комментарии. Выбирайте наиболее подходящий. Вот вам пример того, что вам нужно сделать. Вот и все, второй шаг сделан. В следующем видео мы расскажем, как контент может побуждать покупателей задуматься о покупке. Подпишитесь, чтобы не пропустить полезную информацию, задавайте нам свои вопросы в комментариях и до встречи!